Привет, друзья! И моя вторая история, которую я вам обещал. Вы знаете мою историю про поиски парикмахера, про то, как я его нашел с вашей же помощью, да, за что я очень благодарен. И сегодня утром, поскольку я чувствую, что необходимость постричься у меня есть, я набираю номер телефона своего старого салона, куда я хожу достаточно длительный период времени к одному и тому же чем мастер и говорил о том, что я хотел у вас постричься, здорово, что вы открылись, мой мастер, его зовут так-то. На что мне администратор отвечает, да, мастера сегодня нет, это важный момент, сегодня, но она принимает по записи, да, если вы ему зовете время, когда вам удобно, она под вас выйдет, шлет она рядом, и вас она примет. Я говорю, ну окей. Она записывает мой номер с телефона, что меня удивляет, поскольку я клиент уже в течение нескольких лет, но это другая история, и говорит вам, сейчас я вам перезвоню. Буквально через 5 минут мне перезвонит мастер и говорит, Владислав, доброе утро, рада вас слышать. Я сейчас в том салоне не работаю, внимание, не работаю в том салоне, но я готов вас принять в другом месте, да, где я сегодня утром как раз работаю. Восколько да, вам удобно? Я говорю, мне удобно в 12, я приеду, окей, все, мы прощаемся. И возникает как бы, ну, некая история, из которой я делаю первое, компания, с которой я обслуживался, она не клиентоориентирована, поскольку она не идентифицирует меня как своего клиента, даже если у них нет IP-телефонии, есть возможность всегда голосового анализа, да, и возможность выяснить, кто же это. Второе, происходит так называемый слив базы, который, естественно, никоим ни образом не одобрен руководством компании, то есть по большому счету меня, как клиента, который приносил в компанию деньги раз в месяц регулярно, да, в каком-то объеме, за счет тесных связей между администратором и самим сотрудником, плавно перевели в другую компанию, да, и таким образом убрав из базы данных компании номер один, что тоже, в общем, очевидно и элементарно, почему сделано это вот так Третье, что... Естественно, здесь э, нарушены некие внутренние регламенты и налицо отсутствие контроля э, клиентской базы, отсутствие некой конфиденциальности, отсутствие, э, может быть, даже заинтересованности в сохранении своей клиентской базы руководства компании, поскольку, конечно же, моим моем лице они потеряли человека, который приносил, может, которого... Э, которому можно было просчитать, сколько он потратит за ближайший год, два или три денег. Да? Этот термин на английский вылетел у меня сейчас из головы. И Естественно, я прихожу, я стригусь. Видите, ну, стрижка великолепная, как, впрочем, всегда у меня рукава мастера отточенная. Да? И, соответственно, очень удобно, кстати, увидите, что на меня все тоже респираторский котек. Да? Очень удобно, что он может висеть на груди как уже некий да, символ современного времени, а может быть подтянут вот так вот одет. Но суть даже не в этом. После того, как мы заканчиваем стрижку, администратор салона говорит, а уйдет стоматолог, да? А, ну, в процессе стрижки я постоянно находился в каких-то переговорах, каких-то текущих процессах. Я говорю, да, она мне рассказывает ситуацию, что у нее болит зуб, соответственно, неотложная помощь, подходит под ту категорию, в которой мы сейчас работаем. Я ее сразу записываю на сегодня на прием, говорю, что мы все сделаем в лучшем виде, да, для нее будут спецпредвращения и и так далее. И так далее. И вот здесь, по большому счету, у меня вопрос к руководителям, которые находятся в сервисных отраслях, таких как стоматология, косметология, салоны красоты и так далее, и так далее. Как, на ваш взгляд, должен был бы поступить руководитель компании, опять же, независимо от отрасли, и как поступаете вы в своих отраслях для того, чтобы исключить такого рода потерю клиентов? Ведь не секрет. К сожалению, на самом деле, что в сервисной составляющей в большей степени клиент предпочитает бренд сотрудника, то есть бренд врача, бренд парикмахера, бренд косметолога, доверяя ему больше, нежели чем бренду компании. И это достаточно большая проблема, которая находится только в компетенции руководителей. Если они захотят ее решить, путем инвестирования достаточно больших сумм, путем достаточно длительного, длительной стратегии, развития бизнеса, они могут ее реализовать, но и то, на мой взгляд, они постоянно будут находиться на грани а, того колебательного процесса между брендом компании и брендом врача, когда пациенты все-таки будут колебаться в этом выборе. Тема, на мой взгляд, достаточно серьезная, мне действительно интересно узнать мнение коллег-руководителей, которых в моих друзьях достаточно много. Сегодня будет еще одна история, третья, вечерняя, друзья. Ну, как очевидно, вечерняя история, она будет более легкой, поэтому оставайтесь, э не пропадайте, берегите себя, и я жду ваш ответ. Пока-пока!